Эй, посетители психбольницы Немиркин, добро пожаловать обратно на наш канал. Что делает кого-то привлекательным? Это их юмор? То, как они одеваются или ведут себя? Или, может быть, их очаровательная внешность? Эти качества могут быть очевидны, как их физическая привлекательность или другие черты, которые менее очевидны. Хотели бы вы узнать больше об этих неуловимых, менее очевидных вещах? Что же, вот девять недооцененных качеств, которые делают человека сексуальным. Во-первых, ты знаешь, как играть в игру «Толкай и тени. Умеете ли вы от природы переключаться между ролями желаемого и желающего? Согласно исследованиям, игра в труднодоступность – это мощная тактика спаривания, исходящая из осознанного спроса на человека. Это означает быть приглашающим и нуждающимся, или отдавать и получать в том же темпе, что и предпочтение вашего партнера. Постоянный толчок и притяжение создают своего рода танец. Партнер естественным образом проникается симпатией к вашим действиям и присоединяется к ним по своему желанию, укрепляя интимную связь между вами двумя. Во-вторых, у тебя есть озорные наклонности. Часто ли вы ловите себя на том, что влюбляетесь в антагониста в фильме? Сексуальные люди умеют знать, когда нужно быть непослушными и когда нужно быть игривым. Вы знаете, как сбалансировать тепло в нужном количестве, следя за тем, чтобы оно не переборщило или не стало слишком сухим. Но в большинстве случаев это кажется сексуальным только в том случае, если вы позволяете себе это как часть вашего личного удовольствия, вы не боитесь, что вас осудят, и не ставите других в невыгодное положение своими игривыми выходками. Номер три. Ты выбираешь, кто ты есть. Сексуальные люди обладают здоровым уровнем самопознания. И с их природной уверенностью и харизмой у них есть устойчивое представление о себе. Поскольку это так, вы точно знаете, чего хотите, и не бойтесь принимать решения, исходя из ваших потребностей. Поскольку сексуальные люди знают себя лучше всего, человек, которого вы привлекаете, должен понимать, что ваше представление о себе делает требование вашей любви бесполезным, если это не сработает. Вы либо подходите для них, либо нет, без каких-либо промежуточных звеньев. В-четвертых, ваши эмоции проявляются физически. Являются ли уверенные манеры сексуальными? Сексуальные люди от природы проявляют интерес к окружающему миру, с врожденной любовью к исследованиям и путешествиям. И, естественно, ваше чувство удивления тоже поглощается людьми, которых вы встречаете. Когда вы посвящаете себя тому, чтобы оставаться довольным, вы прекрасно знаете, кого и чего вы желаете. Хорошо ли вы настроены на себя? Когда вы точно знаете, что вас удовлетворит, а что истощит вашу энергию, это делает язык вашего тела еще более сексуальным. Номер пять. Ты не пассивен. Сексуальные люди — это инициаторы. уверенные в себе, но не высокомерный. Вы знаете, как нажать на нужные кнопки и привлечь желаемого человека. Вам нравится заставлять людей чувствовать себя преследуемыми, подтверждать их и заставлять их чувствовать себя особенными. Это также приводит к интимной связи в спальне с взаимным обменом контролем в безопасной, и интимной обстановке. Номер 6. Вы не привязаны к результатам. Сексуальные люди не являются прилипчивыми типами и не привязываются к отказу в любой форме. Вы доверяете своему месту в путешествии. И небольшая неудача будет просто ощущаться как удар в спину. Если что-то не приносит взаимной выгоды, будучи сексуальным человеком, которым вы являетесь, вы знаете, как уйти и перенастроиться на то место, где вы сияете еще ярче. Номер семь. У вас есть позитивное чувство собственного достоинства. Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, вы врожденно понимаете свою собственную самооценку. Существует большая вероятность того, что вам не нужно гоняться за чувством удовлетворения и завершенности, поскольку вы уже чувствуете это или, по крайней мере, очень близки к этому. И с такой уверенностью у вас не будет особых проблем с общением с другими людьми, что делает вас отличными и горячими партнерами. Здесь становится жарко или что? Номер восемь. Вы понимаете своего партнера. Вопреки распространенному мнению, сексуальные люди не полны собой. Вам нравится дарить, и вы показываете это, осыпая своего партнера любовью, своим собственным уникальным способом, основанным на вашем собственном языке любви. Вы способны интимно поймите своего партнера на всех личных уровнях, будь то ментальный, эмоциональный, духовный или сексуальный, обладающий хорошей интуицией в отношении своих желаний. И номер девять, ты знаешь, как жить настоящим моментом. Знаете ли вы кого-нибудь, кто заядлый любитель острых ощущений? Сексуальные люди могут быть очень спонтанными людьми. Да, вы не боитесь ухватиться за возможности за короткое время. Если кто-то вызовет у вас интерес на вечеринке, вы подойдете к нему практически без колебаний. Сексуальный человек почти никогда не сомневается в себе, и вы демонстрируете это в каждом аспекте своей жизни. Так что неудивительно, что сексуальные люди, они также чрезвычайно страстные люди. Сексуальность может быть очень субъективной областью. Есть много таких недооцененных черт, которые на самом деле могут быть очень привлекательными. Но в конце концов, пока вы испытываете чувство межличностной связи с кем-то, это все, что нужно для привлекательности. Универсальных критериев не существует, все зависит от того, что кажется правильным. Если они заставляют вас слышать скрипки повсюду, это вся сексуальность, которая вам нужна. Можете ли вы вспомнить какие-либо другие подобные черты? Как вы думаете, это видео помогло вам распознать некоторых из них? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, вы можете поделиться своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео интересным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто не знает об этих скрытых чертах. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения новых видео. И спасибо, что посмотрели!